Хотите вязать много и разнообразно а делать расчеты и выкройки совершенно не хотите у меня для вас отличная новость есть две идеальные расчетные программы для вязальщиц Книт timer дизайн Книт. переходите по ссылочке над этим видео и посмотрите что это за программы чем они отличаются и главное чем они похожи как в них работать очень подробное видео расскажу покажу и после этого вы уже осознанно сможете скачать понравившуюся вам программу и работать в ней. Идеально будет, если вы будете работать в обеих программах. Лишите многие вязальные проблемы. Но если вам непонятно, как они работают, но ну, это все-таки программы, надо с ними разбираться, и никак не получается, приглашаю вас на наш курс компьютерной программы за 5 дней. Интенсивный курс. Ссылочка под этим видео.